Всем привет! С вами автоэксперт Яруль Нерик и сейчас я вам раскрою ТОП-5 ошибок, которые совершаются при покупке автомобиля с пробегом. Итак, поехали! Первый: Юридически нечистый автомобиль. Соответственно, юридически нечистые автомобили имеют следующие характеристики. Что это? Давайте перечислим по пальцам. Продается сомнительным человеком, который не имеет прямого документального отношения. К данному автомобилю. Часть документов отсутствует, либо есть незаверенные копии документов к этому автомобилю. Есть следы изменений номерных табличек и наклеек, либо происхождение ПТС вызывает сомнения. Не прослеживается история эксплуатации автомобиля, а также непонятна хронология владения этим автомобилем. Есть коррозия номера на раме, который исключает возможность прочтения этого номера. Состоит в базах залогов, запретов и ограничений. А продавец клятвенно заверяет, что нет никаких подобных проблем с данным автомобилем. Аннулирован учет, либо автомобиль снят для последующей реализации и вывоза за пределы Российской Федерации. Если по какой-то причине один из этих пунктов присутствует, то необходимо проявить бдительность и внимательность к этому автомобилю и попытаться выяснить, в чем же причина такого обстоятельства. И как максимум просто отказаться от этой машины и продолжить поиски другого автомобиля. Второе. Не сверены номера козова, рамы, двигателя и ПТС. Многие по незнанию или по своей доверчивости к продавцу не сверяют номера двигателя, рамы, ПТС. А очень зря. Сейчас я вам расскажу, как это было раньше. Как раньше проходила регистрация до лета 2017 года. Покупатели автомобиля один, либо с продавцом ехали на площадку регистрации ГИБДД. Инспектор проходил э, к осмотру автомобиля, брал документы, сверял номера кузова, двигателя и ПТС. Далее автомобиль регистрировали. Но в случае выявления замены двигателя, либо изменения номера какого-то, инспектор ничего не делал. И он просто пропускал этот случай мимо пальцев потому что нормы регистрации это позволяли. Вследствие чего за несколько лет автовладельцы и их представители меняли двигатели по разным причинам и не вносили изменения в ПТС. А теперь так нельзя. Теперь двигатель должен соответствовать документам, либо должны быть документы на переустановленный двигатель. Бывает и такое, что номер кузова, например, сгнил и вас отправляют на экспертизу, а это от 2 до 4 недель ожидания результатов. Бывает гниют номера на раме а внедорожников и коммерческих автомобилей что же невозможно прочитать в данном случае будет у вас отказ в регистрации и прямиком дорогу на экспертизу так что все проверяем и сверяем выбор автомобиля без специалиста который разбирается в автомобилях на сайтах и в интернете довольно таки много предложений от э, организации лиц, которые занимаются проверкой автомобилей в интересах собственников. Эти услуги в среднем стоят от 15 тысяч рублей и выше. Но мало кто знает, что можно проверить автомобиль в 2, то и в 3 раза дешевле в автосервисе или в автосалоне, который имеет хорошую репутацию. Если же хозяин отказывается от проверки, мотивируя это тем, что далеко ехать, и так возьмут. Или там закончилась страховка То лучше с таким продавцом дела не иметь Покупать автомобиль без проверки у физического лица категорически не стоит Можно столкнуться с серьезнейшим ремонтом А затраты на этот ремонт повлекут очень серьезные вложения Вот, например, на какие-то ухищрения идут некоторые продавцы Дабы продать автомобиль повыгоднее Заливают различные присадки в двигателе, в коробку Дабы исключить различные шумы, которые будут исходить от этого, от этого автомобиля В случае вашей неудовлетворенности покупкой Пункты закона будут не в вашу сторону, и они будут глубоко нейтральны к данной ситуации. Покупка автомобиля у перекупщиков. Следует заметить, что этот пункт касается не всех перекупщиков. Но какая мотивация у продавца, который перед вами находится, это работа и на репутацию, либо вопрос финансовой ежеминутной наживы, вы об этом вряд ли узнаете с первый раз. Расскажу случай из практики. Был момент, когда я работал у официального дилера, и к нам приехала девушка, чтобы сдать свой автомобиль и приобрести новый. После первичного осмотра стало ясно, что автомобиль побывал в серьезной аварии. Кузов был восстановлен непрофессионально, проводка была восстановлена кустарным способом, а подушек безопасности не было. Наш герой купил этот автомобиль на авторынке, и он был продан ей как ни не не крашеный, и не намного дешевле нового автомобиля и со скрученным пробегом так что какой продавец к вам попадется я не знаю это лотерея продажи не от собственника или продажи по договору на договор вы выбрали автомобиль проверили его в сервисе проверили по всем базам продавец дает вам скидку от первоначальной цены и вы думаете о все здорово звезды сошлись пора покупать и выясняется что перед вами не собственник а перекупщик который продает автомобиль на основании рукописного договора купли-продажи. И он себе, скорее всего, не вписал в ПТС, а делает договор от первого договора прямиком на вас. Это называется договор на договор. Вам повезет, если перед вами будет перекупщик, ведь он купил ее а, и продает ее дальше вам. Это не запрещено законом, но может оказаться, что вам продали автомобиль без ведома законного собственника. И вы можете потерять все – и автомобиль в перспективе, и деньги. А такое бывает. Я встречал такие случаи и поверьте, здесь мало приятного. И что же нужно сделать, чтобы избежать таких ошибок? Грамотно подходить к вопросу покупки автомобиля. Не делать так, как я перечислил. Думать заранее и советоваться с профессионалами рынка вторичных автомобилей. Покупать автомобиль как минимум от человека, который имеет на руках материальную доверенность. Проверять и автомобиль его продавца запомните что судьба вас и вашего автомобиля в ваших руках подписывайтесь на наш канал ставьте лайки задавайте вопросы пишите комментарии я со своей стороны постараюсь как можно более развернуто ответить на ваши вопросы все наши контакты в описании под видео